Доброго времени суток. 812 фото представляет обзор видеосвета Вилтрекс LED Light 162 VT. Видеосвет поставляется в такой коробке. Сейчас мы откроем и посмотрим, что внутри. Внутри я обнаружил адаптер на горячий башмак. Сетевой адаптер. Сам видеосвет, гарантийный талон и инструкция на английском. Избавившись от упаковки, можно рассмотреть комплектацию видеосвета более подробно. Итак, адаптер на горячий башмак позволяет устанавливать видеосвет на горячий башмак в фото или видеокамеры. Сетевой адаптер позволяет подключать свет сети переменного тока сам видеосвет имеет вот такой вид. Это светодиодная панель, закрытая съемным матовым экраном, диффузором. С обратной стороны имеет кнопку включения и выключения, кнопку режима вспышки, регулятор цветовой температуры, синхропорт и порт для подключения источника питания. Также сюда можно вставить аккумулятор, который в комплект, к сожалению, не входит. А внутрь можно вставить 5 пальчиковых батареек. С этой стороны имеется крепление под штатив и адаптер для установки на камеру. С этой стороны имеется что-то похожее на горячий башмак. С этой стороны ответное крепление. С другой стороны имеется еще одно стативное гнездо. Таким образом, со всех четырех сторон видеосвет имеет некоторые крепления. Установить свет на камеру достаточно просто. Для этого достаточно взять свет и подключить к нему переходник на горячий башмак. Далее нам потребуется камера. Процесс установки совершенно обычный, стандартный, ничего удивительного и интересного. Зафиксируем. Мы можем изгибать его, как нам захочется. адаптер позволяет его гнуть в любую сторону это достаточно удобно экран диффузор можно снять если он нам не нужен если же мы хотим получить более мягкий свет мы его установим просто приложив к соответствующему креплению экран держится надежно Ничего не падает, не дребезжит, нет никаких защелок. Экран держится на магнитах, что мне весьма понравилось. Питать видеосвет можно тремя различными способами. Как я уже говорил, можно установить аккумулятор в этот слот. Сюда можно подключить внешний источник питания, сетевой адаптер. А внутрь можно установить... Пять пальчиковых батареек, что я сейчас и сделаю. Установив сюда 5 пальчиковых батареек или аккумуляторов, можно оценить работоспособность данного света. Для этого достаточно его просто включить. Светит достаточно ярко. Диффузор можно снять, посмотреть, что будет. Свет становится более жестким. Особенностью данного света является то, что он способен изменять свою цветовую температуру. Для этого здесь имеется соответствующий регулятор. Я его кручу, и цветовая температура света... Меняется от холодного белого до светлого, теплого, желтого. И обратно. При этом яркость света остается неизменной. Данный видеосвет можно использовать в режиме вспышки. Для этого придется воспользоваться таким стандартным синхрокабелем, который с одной стороны подключается в разъем на видеосвете, с другой стороны подключается в разъем фотоаппарата. При этом видеосвет работает практически как обычная вспышка. При фотографировании происходит световой импульс. Для съемки видео использование синхрокабеля не требуется. Достаточно свет просто включить. Можно изменить цветовую температуру, при необходимости. Для съемки видео нет необходимости использовать какие-либо дополнительные синхросредства. Свет просто устанавливается на горячий башмак камеры, фото или видео включается и работает как постоянный источник света, находящийся на камере. При необходимости его можно снять поставить в любой угол, на любой шкаф, в общем, куда угодно. При наличии возможности, желательно его подключить к сети. Таким образом, мы просто сэкономим батарейки. Если есть аккумулятор один или несколько, то пользоваться светом становится еще удобнее. Как я уже говорил, данный видеосвет имеет крепление со всех четырех сторон. Здесь, здесь, здесь и здесь. Таким образом, мы можем... Установить этот видеосвет на любой штатив, на любое крепление. А использование креплений по бокам позволяет нам устанавливать сюда еще несколько таких же светодиодных панелей. То бишь объединять их в один большой источник постоянного света, который может быть использован вне зависимости от внешней сети. Существуют две версии видеосвета в таком корпусе. Это LED Light 162 VT и LED Light 162 VB. Данная версия как раз VT, это значит, что мы можем менять ее цветовую температуру, Variable Temperature. Версия 162 VB, Variable Brightness, позволяет изменять лишь ее яркость, без баланса белого. Достоинством данного видеосвета света я бы отнес в первую очередь достаточно неплохое качество изготовления оно мне вполне понравилось корпус выполнен надежно плотно ничего нигде не болтается не люфтит не скрипит не выпадает и не дребезжит. также очень понравился диффузор съемный матовый и особо понравилась система его крепления это 4 магнита никаких защелок никаких щекол клипс диффузор просто снимается и просто ставится. При этом крепление надежное и он не выпадает. Достаточно просто. Очень понравилось. Также понравился адаптер на горячий башмак, который позволяет нагибать, направлять свет в любые стороны. Ну и естественно понравился, понравилось наличие адаптера для сети, что делает свет еще более эффективным в тех случаях, когда у нас под рукой есть розетка. К недостаткам я бы отнес Отсутствие синхрокабеля вот такого простого проводочка. С другой стороны, данный синхрокабель будет индивидуален для разных моделей камеры, поэтому и понятно, что его нет в комплекте. Еще один недостаток это отсутствие аккумулятора. Хотя аккумулятор при необходимости можно и купить, а пальчиковые батарейки или пальчиковые аккумуляторы со своей задачей справляются вполне неплохо. Ну и еще один такой достаточно несущественный недостаток. Это отсутствие какой-либо ножки крепления. Мы можем поставить видеосвет либо так, либо так. На стол, на шкаф, куда-нибудь. Но нет никакой ножки, как у вспышки, куда мы можем его поставить. То есть, либо на штатив, либо просто на ребро. Данный недостаток можно считать несущественным, учитывая невысокую стоимость и в общем и целом достаточно хорошее качество изготовления данного видеосвета. Ну и... Неплохую яркость. Итак, еще раз посмотрим, что и как у нас выглядит. Светодиодная панель видеосвета постоянного. Кнопка включения-выключения. Кнопка режима вспышки. Регулятор цветовой температуры В версии VB это регулятор яркости. Разъем для синхрокабеля. Разъем для подключения внешнего источника питания. Слот для аккумулятора. Отсек для батареек или аккумуляторов. С двух сторон штативные гнезда. С двух других сторон крепление для других таких же светодиодных панелей. Съемный диффузор на магнитах. Адаптер на горячий башмак имеет зажимное кольцо, что позволяет надежно крепить свет на фото или видеокамеру. Адаптер сетевой, куда уж без него. На этом все. Обзор для вас подготовил Алексей Ким. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. А вопрос оставляйте в комментариях.